Момент о том, что Земля, вот смотрите, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, вот разбора вот этого нашего слушателя под названием Феникс, с да? собой мы берем только опыт, неосознанные опыты, на Земле все идеально от низших к вышем. Правильно, допустим, так, это все верно, можно сказать так. Опыт он неосознанный, потому что, знаете почему он неосознанный? Он неосознанный, потому что мы не знаем, мы не владеем вот этой информацией. А когда-то жили люди, которые владели, это все было осознанно, абсолютно. Что такое карма? Ну, еще раз, причина, следственная связь. Мы сделали, но мы должны делать что-то осознанно. Если мы это сделали неосознанно, это минус нам. Это вот только и всего. Поэтому мы, естественно, получаем реакцию, которую мы не хотели бы получить. Дарим добро – получим добро. Дарим зло – получим зло. Вот только и всего. И есть такая поговорка – «Человек не ведает, что творит». А вот дальше, давайте почитаем дальше, с точки зрения психологии, которым я очень неплохо разбираюсь. А также и духовный мир тут получает свой опыт. Нет. Духовный мир здесь опыт не получает. Земля, как и все другие планеты, материальные планеты, они созданы для того, чтобы мы получили действительно опыт, но только не духовный. Как материя, мы получили бы свой опыт. После того, как мы получим опыт и поймем о том, что мы не материя, а мы такие, да, душа, то там, наверху, будем так говорить условно, наверху, существуют духовные планеты. Там есть э, только одно качество души. Там нету материи. Там есть одно качество, которое называется любовь. Любовь куда? Кому? К Творцу. И не более того. Да. Вообще ничего нет. Поэтому сегодня мы, да, идем от простого к сложному, имеется да. в виду. Мы понимаем, что да, мы материя. Второе, мы понимаем, что мы еще и дух, правильно? Или ум. То есть мы должны владеть нашими, вот о чем мы сегодня говорим, пониманием того, кто мы есть совершенно осознанно. И тогда, когда мы вот это постигнем, ну скажем, восьмиступенчатая система йога, в приводит нам к самадке. Да? а что такое самадхи, да. наверное, многие знают. Это еще не духовность, но это уже довольно близко к этому. Вот только и всего. Поэтому в нас вложена, вложена абсолютно точно вера, она на нас вложена. Но, понимаете, система создала нас. Это мы так захотели, чтобы она нас создала. Вот и все, Мы люди. Сейчас у нас время другое. Сейчас у нас время познания. Вы находитесь на канале, где имеется в виду, где есть только познание. Ну и для этого, собственно, он и существует. А познание не в чате, кстати. А на курсах, где действительно все до единого. До единого нет ни одного случая исключения людей, которые закончили эти курсы, которые бы в чем-то выразили свое недовольство, недоумение или какое-то разочарование. Потому что те преподаватели, которые находятся на наших курсах, и которые вы видите на экранах,